Всем привет, с вами Рома и мистер Тони. И сегодня мы играем в Mortal Kombat 10. Начинаем. Ты помнишь управление, хотя бы мы уже играли Давай. Так. Эй, ты одиночная выбрал. Я хочу без тебя играть. Мы, э, мы договорились, так, как? Какой ты, а ты а не Я не хочу. А, можно как-то поменять? Шестерку нажми, я буду кесли кейч. Ой, какой кесли кейч? Кеси кейч. Такая же бачку кушать? ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням. -ням. Стиль? Ну, да, стиль. Я кину в тебя бабульку! Бадавай, бабульку! Да, бабка! Я в тебя бабку кидаю! Ну, зачем? Не надо бабушку кидать! Она на тебя видится и так не сварит. Маленький, чуть лагает. Тапа вначале это так. Ой, блин. Сейчас разлагает. У меня разлагировалось. Когда я снимал. Нюля, а. иди а -а. к бабушке, иди к бабушке, случок. Ничего. Ну, Ох, больно было. Да, бабуля, спасай, выручай. Не, Никита, О, брат. Гедная баба. Ой, это бабушка. Я случайно не так сказал, извини. Рентген. Я не могу, блин, зачем я ее взял? Я думал, ты тоже девушку возьмешь. У нее X-Ray жестокий. Блин, я не буду ее X-Ray делать на видео. Я его знаю. Я с ним уже дружил когда-то. Блин, нельзя. ха <смех> Сам говорил, не любишь, когда я одним этим же комбо А, это даже не. Это даже не комбо. Отстань! Ха-ха-ха! <смех> Ой, блин, взял, взял там, где твоя сторона не был. Так, блин, я не мог, я не буду использовать экстрей. Пуать как тут за то, что я экстрей не использую. Нет. Да? Учись. Иди сюда. А, еще один надо Да. Я помню, брутал эти Джонни Кейт, а ты позже помнишь, когда смотрел видео, как я играл с Акиманом? Mm, Сфива, может. Mm, ну, да. Так. Да хватит ты за то, что ты даже а Но у них вообще у вас, хватит у вас, они нормально, Куриные? <свист> ну Но, если у тебя куриные, то я не виноват, прости, чувак. Эй, смешно! Я! Вообще я наглядываю. Ой, блин, я не попал. Ой, зря. У э, меня меньше. Ай! Блин, я не успел. ЗИС! Ай, блин, это не удар ногой. Я ошибся. Блин, ты выиграл! Ну делай их! Потал давай я за тебя шулезен! Ой! Я случайно ударил себя! Бедная земля. Теперь на ней пшеничку не уйдет. Я всегда буду его играть. Да нет, так неинтересно. Я только им все прям узнаю и вс. Давай, реванч. Возьми, реванч, бомбик, я теперь хочу опять наделать. Ну блин. Так валится. Давай не прям каждого все время так. Я не знаю, кого я выберу. Я качком уже играл, я буду, наверное.. Я наугад, я, на я не знаю кого. О, я знаю, что этот может сейчас... Не... Нет, я е ⁇ уже играл! Нет, нет, все, все. Я е ⁇ уже не играл, я хочу... Я слоил игроку стоп, все, ты не можешь больше выбирать. Да мне можно выбрать. Нет, я не могу Я сейчас все... Ладно, все. Все, не обижайся. Блин, так я и тот же самый стиль выбрал. Я е ⁇ уже играл просто тогда с Вивом, когда мы дрались. Так я еще и тот же самый стиль выбрал, блин, а. Повез... Эй, ты, ты мне карту Опять бабку кинешь? Хотя нет, да. я первый я перв... я, я, хен... я тебе просто до бабки не дам, до бабушки не дам. Да, Я сам буду бабушки а я не дам тебе к бабульке подойти. Ай, ай, ай. Ладно, все, иди, иди. Я понял, ты добрый. Что я дос... понял, ты добрый. Блин, продолжаем. Просто окно было открыто к нам. И какой, какой школьник там закричал по имени Фиф. Блин, это да хватит? Ты нам помешал снимать. Подумаешь? Я ты? представляю, что это я... Блин, что это я его бию. Посмотреть. Да господи, ну, О, ора, ну все, его, все. Даже не его даже не услышно было. Э -э, подожди. Сейчас сразу такой, э -э -э -э -э, Подумаешь? Да лучше переснимем, наверное. Нет, не мешай срать! Слушай, ты не мешай, срать Теперь туалет занят. Сюда, дальше, За тебе туалет занят! <смех> Промазал. А я в кого она попала? А в кого она кинулась? Ай, я думал, я их средств учена сделал. Белая шейка. Ой, это не шея, блин! Храбет! Давай с ним три боя снимем, но все. А давай лучше потом переснимем вообще. Я не хочу за этого фирма переснимать. Завтра. Завтра, если что. Но это все равно. А давай это просто снимем так. Нет, выложим это. Как тебе? когда это выложим. Почему ко мне? Он мне видео испортил. Теперь я буду еще на свой подал. Вот я тоже не хочу вылазить. Ну больно. Да, нет, Рома, вы, успокойся. Ты, ты обзывал так. За это могут забанить. За это не забанят. Если я сказал, грубой маты, а ты. Она с тобой не дружит. Видишь, она с тобой не дружит. Все, она И, с тобой он не дружит. Как это не дружит, дружит, все нормально. Ладно, блин! Блин, теперь точно не дружит. Она пропукла экстрее. Это что сделала экстрее? Она не попала? Да. Ну, а в голове. Ой, я сам себя ударил. <связывая> Два раунда, две победы Еще такое лицо тквы. <связывая> <связывая> что ж, ребят, на этом мы будем заканчивать. Всем пока. С вами был Мистер Тони. До скорой. И Рома Зузуки. До скорых встреч